Леонид, доброе утро. Доброе утро. Вот, собственно говоря, мы все время говорим о женщинах, о женственности. Но сколько можно о них говорить? Вот решили, что сегодня нас стоит говорить о мужчинах. Так что же такое мужественность? Каким должен быть тот самый мужчина? Потому что я уже говорила по Аристотелю, каким он должен быть. И римляне говорили, каким должен быть. А 21 век, что он диктует? Ну, в 21 веке к мужественности как таковой есть несколько разных требований предъявляется в несколько разных образов для Таких? одних мужчин для одной группы так скажем планеты да мужественный это такой брутал такой жесткий мачевый гора мышц самец самец да такой самец <с а с другой стороны это элегантный мужчина метросексуал да элегантный мужчина обеспеченный не брутальный вкусно пахнет Побритый, может быть, с бородой, но аккуратный или гладенький. Но вот ключевое слово – элегантность. Такой. Ухоженность. Ухоженность, mm -hmm. да. И вот два таких, ну, они немного полярные принципы, но есть одно некоторое качество, которое отличает мужчину от… от другого от, человека. От мужика, да, от просто самца. Ну? Это целеустремленность. Ага. То есть это такая вот настойчивость, агрессивность, но не злобность, да, не злоба. А именно желание. А именно агрессия. Цели, вот да? Смотри, слово агрессия, оно ну, сейчас неправильно трактуется. Вообще, по сути, слово агрессия с латинского переводится движение к агрессию, вот, регрессию, это движение назад. Дегрессия – это движение вниз, а агрессия – движение к, движение к своей цели. Кто такой агрессивный ребенок? Это ребенок, который все время хочет вперед, любопытный, проактивный. И вот когда мужчина агрессивный в положительном смысле, он добивается своих целей, он добивается лучших женщин, он добивается больших денег и так далее, и так далее. Он может себя защитить, отстоять ну себя, свою женщину, и за таким мужчина, мужчины, Женщина как за каменной стеной, она спокойная, она уверена, она может расслабиться и не забивать себе голову необходимостью зарабатывать много денег, не вести семью и так далее, и так далее. Она спокойна, она спокойно наполняет себя энергией и заботится о своем мужчине. То есть наша слушательница, вот которая. Я читала ее сообщение буквально минут 15 назад, она написала, что это то качество, ну, это когда на мужчину можно положиться, мужественность, да. что такое? Ну, то есть она права. Да, да, я с ней согласен. Ну, мужественность еще в моем понимании близко со смелостью. Отважностью. Отважностью, домой. да, героизмом, то есть готовностью двигаться вперед, несмотря на страх. Вообще страх ⁇ это нормальная эмоция, это просто показатель, что впереди есть некая опасность. И нужно быть на чеку, но страх может возобладать и сковать, а может, наоборот, подстегивать и заставлять двигаться вперед. А если мы заговорили о страхах, какие могут быть страхи у мужчины? Ну, примерно такие же, как и у женщин. Страх оказаться… Нам, не Нам же женщинам, как примерно. всегда, кажется, что… Примерно, да. Ну, смотри. Во-первых, страх опасности, да, что впереди… Ну, может, что-то неизвестности, да? страх одиночества. Мужчинам, конечно, меньше страшно быть наедине, ну, вот остаться без семьи, без никого. Еще у мужчин есть очень, у мужчин, у всех, есть большой страх быть не мужчиной, быть не мужным, чтобы его сравня... сравнивали с женщиной. То есть сказали, что этот мужчина такой, как женщина. Ну, так скажем, у нормальных мужчин. Я, кстати, читала, что одно из вот таких вот определений мужественности – это противоположность женственности. Да, мужчина себе определяет, что я не как женщина. И вот даже у детей, у подростков есть... Ну, вот такое вот оскорбление, да, что ты как баба. Да, да, мужчины да. это очень не плачь, как девочка, вот да, это да, вот да, нельзя. Да, да, да. Но подожди, мужчина же может быть а, не только обязательно таким смелым, экспрессивным, добивается своей цели, но вот как мы сейчас говорим, агрессия, да, то есть движение к цели. А да, мужчина еще мя может может быть мягким. Может быть мягким. Ну, так же, как и женщины, мужчины бывают иньские и янские. Да, янские мужчины, это такие... Эй, -э -э, бруталы. Uh -huh. Брутал номер один. <свят> а бывают иньские мужчины, они мягкие, они эмпатичные, они чувствительные. Но никто не мешает такому мужчине быть смелым, быть целеустремленным. Просто движение менее угловатое, менее агрессивное, менее напоистое, оно мягкое. Но, а, но а все если равно мужчина самооценка? уходит совсем вот в такое мягкое, мягкое, мягкое. Ему нужно как-то но... возрождаться, наверное. У меня есть такое правило, я людей часто тоже в регрессии, путешествия в прошлой жизни. Uh -huh. И каждый раз я отмечаю такую, ну, такой инсайт, который люди... Выводят, да, тенденция. Если человек рожден в каком-либо теле, ну, в теле мужчины или в теле женщины, ему за эту жизнь необходимо развить навыки, соответствующие этому полу. То есть если вы родились в женском теле, то вам необходимо за всю свою жизнь научиться развить женские качества. Если вы родились мужчиной, необходимо научиться развивать мужские качества. Не обязательно, ну вот если вы родились да, мягким, таким податливым мужчиной, вам, не, вам тяжело будет за свою жизнь стать бруталом, да, агрессивным таким достигатором. Это будет тяжело. Но хотя бы научиться периодически включать эти энергии, включать эти состояния, вот за всю жизнь надо, буквально надо. То есть, еще раз... Миссия. Миссия мужчине даже даже Если даже в определенном теле искать некие качества этого тела... Развивать себе качество, соответствующее этому телу. Хорошо. Вопрос тогда такой, когда у нас сейчас мужчины меняют пол. Это чаще, мне кажется, происходит. Всего лишь медицинские исследования, всего лишь 3% мужчин... Ну, людей, которые меняют пол, которые э, уходят в, в, общем, в гомосексуализм, да. имеют физиологическую подоплеку, физиологическое основание. Всего лишь 3%. Все остальные 97%. Это, так скажем, искажение в воспитании родителей. То есть вот, эти, вот этим 3%, грубо говоря, можно. можно да. А все остальные 97% психологу. нужно психологу и принять себя. Потому что вот э, ко мне, конечно же, люди альтернативной ориентации, конечно же, иногда приходят на консультации. Редко, но приходят. И у всех у них я наблюдаю трудности во взаимоотношении с противоположным полом. Ну, у мужчин, которые например, мягкие у них был внутренний запрет на мужское, то есть они были воспитаны мамой, бабушкой, там тетками, и а, обиды быть... на папу, и агрессия против всего мужского. Соответственно, мальчику было просто небезопасно проявлять себя мужчиной. И поэтому он выбрал ну, альтернативу, путь. да, более безопасную. Это бы может как. быть только в детстве, или может быть какая-то и взрослая травма, которая вот дала... Зачастую, за конечно, зачастую в детстве, но ну, во взрослом, почему во взрослой жизни люди меняют ориентацию? Деньги. Вот способ заработать денег, способ как-то себя, ну, как-то выжить. А, то есть такой альфонс. А, Подожди, а тогда вот момент Альфонса, Альфонса мне вот интересен. Ну, Альфонс и смена ориентации половой, это вот разные вещи. Да, да, да, я понимаю, просто вы заговорили, я уже решила далеко не отходить. Ну, альфон, он может, он все равно имеет низкую самооценку, ну, как, точно так же, как и девушки с легкого поведения, да. Принцип тот mm -hmm. же самый. Низкая самооценка, готовность продавать свое тело, свое время за деньги. Все мы продаем свое время за деньги, да, работая на работе. Но здесь это ну, как не свойственно мужчине, не свойственно именно вот классическому мужчине мужественности. То, То есть это не является показателем мужественности? Вот вообще ни капли. А, так, я думаю, что в этом а, моменте мы как-то немножечко. А, даже мы углубились во все темы, которые сегодня даже девочки. не планировали. Я думаю, что твое завершающее слово, которое ты можешь сказать всем мужчинам, может быть, как быть мужественным, как себе это развить? Просто, элементарно. Каждый раз когда мужчина, когда вы сталкиваетесь с какой-то трудностью, с каким-то непреодолимым препятствием, какой-то неудачей. Просто задавайте себе, внутрь себя вопрос, что я могу сделать, чтобы это исправить и достичь, таки достичь своей цели. Спрашивайте это внутрь себя, спрашивайте это у окружающих людей и находите в себе ресурсы. Иногда для того, чтобы найти ресурсы, нужно отдохнуть, полежать, отдохнуть, восстановиться и снова в бой, снова забивать мамонта. И каждый uh -huh. раз задавать себе вопрос, как я могу достичь своей цели. Кстати, цели очень хорошо ассоциируются с это мамонтом. Именно, именно, это именно мужское поведение, достижение целей. Друзья, достигайте цели. Телесно-ориентированный психотерапевт Леонид Орлан помог нам сейчас разобраться в этой теме. Если вам нужна какая-либо помощь, можете обратиться к нему лично в ВКонтакте, в Фейсбуке. У него также есть канал в Ютубе. Ну и можете почитать его статьи, а в целом вы знаете, как с ним связаться. Леонид, спасибо огромное вам. Спасибо. Удачи. Так что будьте мужественными. Мне этого лично очень хочется. Ой, классненько, как вообще.